В этом ролике я расскажу о всемирной балловой системе лояльности пзм на блокчейне призм с ее расчетной единицей призм которая имеет собственную торговую площадку по переводу монет с одного кошелька на другой кошелек очень важно понимать что пользуясь этой системой между вашим бизнесом и вашими клиентами и поставщиками не будет никаких посредников эта программа создана для того чтобы уйти от доверительности управления. Быть собственником обеспечения для своей балловой системы и распоряжаться ей на свое усмотрение, не заглядывать в рот частным банкам – это мечта каждого предпринимателя. Потому как криптомонета призм, которая является расчетной единицей в блокчейне, генерируется в вашем личном кошельке, то есть увеличивается в количестве за счет новой технологии парамайнинг. В каждой стране, в каждом городе, практически в каждом магазине есть балловая скидка. Также баловую систему применяют в сетевых компаниях. Чем подкреплены эти баллы для скидок? В основном ничем. Это просто очередная зависимость ваших торговых точек перед поставщиками и частными банками. А торговые точки благодаря этим пустым баллам стараются привязать клиентов к своим магазинам и поставить их уже в свою зависимость. Заметьте, никакой свободы выбора ни для бизнеса не для покупателя. Ведь клиент, получивший баллы на скидку в вашем магазине на следующие покупки, не может их обналичить больше нигде. Допустим, человек купил холодильник или стиральную машину, получил ваши баллы ваши в вашем магазине, ему лет 10 больше не нужны товары с вашего магазина. Его баллы сгорают за это время. То есть клиент не получил, можно сказать, никаких плюшек, кроме каких-то баллов, от которых ему никаких выгод Баловая система ПЗМ дает именно вашим клиентам выгоду. Они могут их потратить либо в другом магазине на другой товар, либо продать на бирже монеты и получить фиат. И те торговые точки, которые первые перейдут на рельсы баловой системы ПЗМ, те получат больше клиентов и повысят свой товарооборот. Сарафанное радио еще никто не отменял. Важно понять, что расчетная единица призм как раз таки и будет являться обеспечением обеспечением в балловой системе. И не только в вашей торговой точке, а во всех торговых точках по всему миру. Потому что в балловой системе именно криптомонета призм будет являться ценностью в этой системе и ее обеспечением. Потому что монету призм можно купить и продать на биржах или обменять на баллы лояльности в других точках. Такая система выгодна не только предпринимателям и большим торговым точкам с их сетью магазинов, ресторанов, турагентов или салонов но и их поставщикам и потребителям особенно если ваш клиент получил баллы pzm в одном магазине а сможет их реализовать на товар или услугу не только в другом магазине ресторане или салоне но и в другой стране минуя свифт перевод и обмен на другую валюту эта система pzm вытеснит все ничем не обеспеченные баллы неинтересные в первую очередь среди простого населения ведь мы все в какой-то степени где-то клиенты. Эта система объединяет все торговые точки с разной товарной номенклатурой. Не нужно будет носить с собой десятки дисконтных карт от разных магазинов и пластиковых скидочных карт от разных частных банков. Рано или поздно все будут пользоваться этой системой, но, как говорится, кто рано встал, того и тапки. Поэтому я предлагаю вам как можно быстрее разобраться с этой программой, так сказать, со скоростью шпаренной кошки чтобы быть впереди и получить максимум преимуществ для привлечения новых партнеров и клиентов кто быстрее перейдет на эту систему тот получит самую большую клиентскую базу в короткие сроки и самый большой структурный баланс под личным кошельком призм привязанного к вашему бизнесу именно для этого я предлагаю вам перейти на телеграм-канал и ознакомиться с выложенными там документами видеоматериалами и разъяснять информации ссылку на канал вы сейчас видите на экране также она будет под этим видео в описании на день создания ролика на канале выложено первое свидетельство на торговый знак зарегистрированный в российской федерации государственный регистрационный номер на программу эвм ссылки на указ номер восемь о цифровой экономике в Республике Беларусь, Подписаны главой Республики Беларусь. Видеоматериалы с выступлением президента Путина о необходимости создать новую систему международных платежей, независимую от банков и вмешательства третьих стран. Видеоматериал с юридической экспертной оценкой ведущего юриста из Российской Федерации Владимира Турова о программе ЭВМ на блокчейне ПрИЗМ. а также также видеоматериал о преимуществе блокчейна Призм перед другими блокчейн-технологиями и почему эта программа для EVM позволяет на блокчейне PRISM использовать именно балловую систему лояльности в любой стране, легко и легально интегрируя ее в любой магазин без нарушений и без дискриминации национального рубля. Ролик длинный, но в нем очень много информации. Далее ссылка на оф сайт от разработчиков программы где выложены коды для интеграции балловой системы в ваш бизнес. Ссылка на выписку из EGRU на ООО Призм. Видеоматериал на криптофорум, который проходил в Москва-Сити в 2019 году для тех, кому интересно, кто и где начинал продвигать эту программу для EVM на собственном блокчейне Призм. Документ на государственную регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или услуг в пользу ООО «Призм». Далее две ссылки на PDF-документы с заключениями экспертиз и исследований ведущих фирм ООО «РТМ Технология» и «Кодеконда», которые провели тщательный анализ на безопасность веб-криптовалютного кошелька «Призм». И последняя ссылка на статью Брайан Фишера на странице Bitcoin bitcoinbrian.com, где Фишер сделал заключение о том, что на сегодня криптокошелек призм является лучшим, удобным и безопасным. Далее перечислены самые важные преимущества блокчейна призм, о которых более подробно рассказаны вот в этом видеоролике. На этом слайде для тех, кто будет скачивать Core, показания увеличения веса блокчейна призм с каждым годом на этом слайде мы видим что с 2018 года по март 2023 года блокчейн призм увеличился всего на 46 и 728 тысячных гигабайт то есть мы понимаем что призм core можно установить на недорогом простеньком компе с потреблением электроэнергии самого компьютера это практически без и главное призм core скачивается на ваш пк бесплатно. Задавайте вопросы в телеграм-канале System PZM. Нажав на любом посте, в правом углу на стрелочку, вы перейдете в чат обсуждения этого поста. Приглашайте на канал своих друзей, заинтересованных в своей личной и независимой баловой системе. Делитесь роликом в соцсетях. Эта система выгодна для всех, независимо от рода деятельности и от страны проживания, где зарегистрирован ваш бизнес. На этом у меня все. Всем всех благ, уверенности, стабильности и процветания. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои отзывы и вопросы под роликом.